Создайте дистанцию между собой и личностью. Все проблемы касаются вашей личности, не вас. У вас никаких проблем нет. Ни у кого на самом деле. Не бывает никаких проблем. Все проблемы относятся к личности. Вот какой будет ваша работа. Когда вы чувствуете тревогу, тут же вспомните, что она относится к личности. Вы чувствуете напряжение, просто вспомните, что оно относится к личности. Вы наблюдаете, свидете. Создайте дистанцию. Ничего больше делать не нужно. Когда появится дистанция, вы вдруг увидите, что тревога исчезает. Когда дистанция теряется, и вы закрываетесь, тревога возникает снова. Чувствовать тревогу, значит отождествляться с проблемами личности. Быть в расслаблении, значит не вовлекаться оставаться неотождествленным с проблемами личности. Итак, в течение месяца наблюдайте, что бы ни происходило, оставайтесь далеко в стороне. Например, у вас болит голова. Просто попытайтесь отойти в сторону, наблюдать головную боль издалека. Она продолжается где-то в механизме тела, наблюдатель на холмах. Вы стоите в стороне, далеко в стороне, и боль продолжается за много от вас. Поддерживайте дистанцию. Создайте между собой головной болью в пространство, и пусть это пространство становится больше и больше. Придет момент, когда вдруг вы увидите, что в этой дистанции головная боль растворяется.